Буэнос диэс, братва, ядерно рассветный заряд вашей экрана. Это значит, что сегодня Саныч говорит о стейбл и Сегодня мы будем учиться апскейлить. Начнем, наверное, с главного. Что есть апскейл? Апскейл — это увеличение картинки, если говорить по-простому. Но в отличие от простого растягивания, когда шакалы пашут в две смены... Ну, допустим, даже в два раза растянешь картинку, шакалы будут въебываться в две смены. Но если мы применим нейросети, то шакалы будут уволены. То есть никаких артефактов вот этого вот растяжения, мыла, так любимого консольчиками, никакого тебе мыла, артефактов и тому подобного, все как будто так и должно быть. Мы с вами уже объяснили. Зачем? Я думаю, тоже более чем понятно. Повторяться не буду. Остается один вопрос как? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Для начала вспомним, что у нас тут вообще есть. Потому что в прошлом раз мы трогали только тексту имейдж. А сегодня, наоборот. Image to image. Да, могу произносить неправильно, но и хер с ним. Мы с вами не на уроке английского. Я думаю, все все прекрасно понимают и видят, куда я тыкаю. Дальше. Нам нужна вот эта вкладка PNG Info. Но для начала давайте потыкаем в скрипты. Можно, конечно, обойтись, так скажем, тем, что есть из коробки, и взять SD Upscale. Он тоже нормально работает, но есть один Маленький минус. Он не умеет фиксить швы. И настраивается он тоже довольно неочевидным образом. А настраивается он следующим образом. Просто здесь у вас нахлест тайлов. Потом объясню, что к чему. И Scale фактор Все. Потому что размер тайлов вы задаете здесь на основной вкладке. Это ебать как нелогично. Так. Для начала. Установим скрипт. Вот этот, Ultimate Upscale, он гораздо круче, гораздо лучше справляется со швами. Даже не придется ничего причесывать вручную. Смотри. Дальше, что делаешь, чтобы его поставить? Install from URL. А, нет, ошибочка, available. Сразу же вот, Extension Index URL вообще не трогаешь. Просто нажимаешь сразу Load from. Я вот здесь для наглядности сниму галку. Вот, можно еще раз нажать. Просто Ctrl-F. Ultimate. Он единственный. Хер ошибешься. У меня уже стоит install после того, как. После того, как он установится. Так, поиск можно закрыть. После того, как он установится, просто нажимаем вот эту ссылку: Reload UI. Или просто Ctrl-F5. В любом браузере работает, все просто прекрасно. Дальше. Идем вот сюда, в png info Надеюсь, все сохраняют картинки в PNG. JPEG, да, там, может быть, чуть получше качества можно вытянуть, но есть один важный нюанс. JPEG не хранит столько метаданных. Settings. Вот. File form, formages. Сразу же. PNG. Просто файлы, паттерны и все остальное это чистая вкусовщина. Если понадобятся какие-то настройки, я обязательно об этом скажу. Так, PNG-инфо. Поместите изображение, нажмите, чтобы загрузить. Так, я просто нажму. Давайте для начала развлечемся с тем, что у нас было в прошлый раз. Ну, дай-ка подумать. Так, какую из четырех девок мы сегодня будем обскейлить? Да, аниму, девочки, чтобы так вот и с интересными деталями, и в то же время. Блядь, а давайте вот это самое первое возьмем. Хлоп, открыли. И вот все параметры мы видим здесь. Все красиво, все хорошо. То есть ничего, ручками до да настраивать вспоминать, какой там был набор весов, какой был сид, вообще до лампочки. Просто берешь и давишь вот эту кнопку. Будем называть его по-русски "Отправить на вторую вкладку". И все подтягивается. Единственное, что, единственный момент, что посоветую сделать, это вот здесь, поскольку мы будем именно апскейлить, Вот здесь сделать вот так, либо просто набить руками минус один. Так, небольшая заминочка. Начнем, наверное, с главного. Сэмблеры, все настройки. Вот эта тут вот фишка подтянула сама по себе. То есть ничего не надо делать. Я, наверное, уже повторяюсь, но ладно. И вот эту штуку можно выключить. Почему? Потому что в PNG-info видно прекрасно, какая модель была заюзана. Вот. Вот здесь будет. Вот моделл. Вот, у меня, соответственно, стоит то же самое, поэтому мне вообще до лампочки. <coughs> так, теперь самое главное разгрести со скриптами. Про SD Upscale я уже так мельком упоминал. Здесь, в принципе, все не так сложно, но пусть это будет Valar. Одним тайлом не советую. То есть, вот грубо говоря, я сейчас вот здесь, в случае вот этого скрипта, Стоково, будем говорить так. Вот здесь, где обычно задаются размер картинки, будет задаваться размер тайла. И скажу сразу две вещи. Первое. Маленькие тайлы обычно обрабатываются быстрее. И второй момент. Жирные тайлы могут вполне себе не влезть в видеопамять. У меня 1078 гиговая и... Самый здоровый тайл, который мне влез, от 1024 на 1024. Дальше, ну никак. Но поскольку сетка изначально была надручена на 512 по обеим сторонам, рекомендую так и оставить. Но важный момент. Если мы пользуемся стандартным скриптом, первый прогон мы делаем, увеличив размер Тайла на вот это значение. Обычно так и оставляю 64, потому что если меньше, то начинают палиться швы. Если больше, то слишком большой перехлёст, и получается жутчайшее мыло, призраки, где не надо. М -м Припоминаю, был один случай, так скажем, в моей практике, когда на дереве внезапно появилась рожа. И когда... Отблеск солнца был сеткой принят за лампочку. Тоже немножко угарно получилось, но тем не менее. В принципе, обскейлер можно выбрать любой по вкусу. Можете даже посравнивать. То есть сейчас, допустим, я не буду подробно останавливаться на этом скрипте. Просто скажу еще о том, что вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот 576 на 576 будут тайлы. Как раз это будет тот самый перехлест в 64 пункта. Но я откачу обратно на 512, потому что мы будем юзать другой скрипт. Сид оставляем на минус 1. Это важно для того, чтобы сетка дорисовывала детали. Такая вот хероборина. Во-первых, не выбираем ланцуш и нерест. По одной простой причине, то что это алгоритмический апскейлер. Они к тем вообще-то не имеют отношения. Это момент номер раз. То есть это, да, те самые шакалы, которые будут впахивать в две смены. ЛДСР тоже не советую, потому что он очень часто глючит из коробки. Если сумеете его исправить, пожалуйста. Потому что его надо перекачивать и подкидывать ему новый, там... Короче говоря, геморроя много, я его, тоже, я его обычно не юзаю. Соответственно, по моему опыту, Remacry охрененно дорисовывает детали, но немножко тупить на лицах. Особенно, если пикча фотореалистичная фузи -бок сильно не проверял, ну, как говорится, ни рыбы, ни мясо, как говорится, всего понемногу, но ни хрена в совершенстве. Валар очень хорошо работает с природой, но это, опять же, на мой субъективный взгляд, у вас могут получить совершенно иные данные. Вот конкретно вот этот кусок, это никоим образом не руководство к действию, это чисто мой опыт. Как я же говорил, Валар... Природные детали вот это все, но с гладкими поверхностями он может козлить, может выдать шикарный результат, а, грубо говоря, на соседнем тайре получить такое говно. Ну, например, как вам куртка с текстурой бумаги, к примеру? Ну, ткань даже, в принципе, неважно, там куртка, брюки, неважно. Или наоборот, текстура камня какая-то такая, как будто его обожгли. То есть что-то такое esr орган Ну, в принципе, штука универсальная Но тут, опять же, играться с деноизом, с тестами и так далее. Строго говоря, вот эти вот двое, это не совсем ган модели Они там чуть по-другому работают. Я в этот мотан не вдавался. Но, в общем и целом, тут, опять же, нужны тесты. Тут надо играться. Опять же, визуал, визуальный вкус у каждого разный. Может быть, кому-то понравится то, как сделает валар Чисто вот в одного. Может быть. Наоборот. Вы скажете, Валар говнище, нахрен ты его советуешь. И вообще там ремакры гораздо круче. Особо упортые товарищи могут наслоить два раза. Я тоже так делал. И честно скажу, они иногда очень выгодно дополняют друг друга. Например, тот же... Valar и Эрка у меня очень хорошо себя показали. Но это все бы ничего. Но мы переключимся на наш скрипт, так скажем. И, во-первых, мы здесь перестаем трогать верхушку. Сразу же можем выставить либо Custom Size, но внимательно блядь, смотрите на соотношение сторон. Есть риск облажаться, и тогда пикчу вытянет или наоборот сожмет. Поскольку в данный момент у нас пик квадратный, то вот эти вот два значения должны быть идентичными, вот прям по самой небалой. Иногда бывает не выставляется тайл хейт, тоже 512. Ну, я просто сделал скейл в два раза. Чисто для того, чтобы это было быстрее. Да, можно херануть одним тайлом, но... Опять же, две вещи. Первое, нужно дохрена в ИРАМ. И второе, скрипты достаточно часто тупят, и это занимает охренеть как много времени. Я не знаю, в чем причина, но получается немножко срань. И самый главный момент. При апскайле, DNo, если ни в коем случае не задирайте, ну вот 0.3, это вот самое большое, что я оставлю. Обычно 0.25-0.3 этого вполне хватает, чтобы дорисовать какие-то детали, улучшить детализацию уже существующих. Я сейчас, конечно, херню сморозил в плане фотологии, но тем не менее. Потому что если больше, то получаются уже те самые призраки, там, не знаю, рожи, лампочки, о которых я говорил. Почему? Потому что, что такое The Noise? Дайте объясню поподробнее. Это, грубо говоря, сетка пилит пикчу на тайлы. Там в зависимости от размеров, соотношения сторон и так далее. Дальше. Она накидывает на нее какой-то шум. И потом пытается от этого шума избавиться на тайле уже, дорисовывая детали. Вот этот момент, сколько шума она накинет, можно регулировать вот этой самой штукой. То есть 0.3 это 30% за шумление. Соответственно, дальше она пытается убрать шум, попутно додумывая, достраивая детали и так далее. Ну... Пусть у нас, ладно, подработает ESRG, маск блюра. Насколько нам надо заблюрить сам тайл? То есть сколько мы берем пазинг по пикселю? Ну и пазинг, соответственно, ширина швов. Sims Fix, кому как больше нравится? Опять же, это тесты, тесты, еще раз тесты. Бандпас, это опять же происходит то же самое, как и с тайлами. Единственное, что шов берется отдельным тайлом. Уже под конец, когда все тайлы пройдены, сетка компонует их в пикчу. Вот для этого и стоит вторая галка. Вот upscaled это до фикса швов она будет сохранять, а вот это уже после него. Ну вот half-tile offset. И то же самое, но с пересечениями. То есть кресты она будет захватывать, denoise... Не советую ставить «Отличный» от основных тайлов. И опять же, параметры тоже не советую трогать. Перекрытие, то есть какой кусок тайла с каждой стороны, ну там, где и швы, разумеется, мы не говорим про крайние тайлы. Соответственно, какой кусок залезет, даже не так, наверное, какая часть тайла будет являться территорией, так скажем, шва. Ну, блюры, все остальное, denoise. Обычно на небольших разрешениях я юзаю Half-Tile Offset плюс Intersections, чисто потому, что оно дает, на мой взгляд, опять же, субъективщина. Лучший результат. Но, повторюсь, тесты, тесты, еще раз тесты. Может быть, ты нащупаешь ту самую связку, которая вот тебе лично нравится больше всех. Допустим, если мы даже загоняем два раза upscale, Грубо говоря, сначала одним, потом другими. Вот это вот сочетание, они даже, будучи переставленными, вот это тот случай как раз, когда от места слагаемых сумма еще как меняется. То есть, грубо говоря, если нам увеличить пик 4 раза, я советую. Сначала сделал 2 раза. И потом еще раз, два раза. То есть x2 и еще x2, получая x4. И вот здесь можно поиграться с обскейлерами, То есть можно собирать, так скажем, вариантов, и потом выбрать лучший, просто, который разорвет башню всем. Ебать, как красиво. Ладно, от слов к делу. Пока еще, пока еще, пока не сильно мелкие. Вот эти вот фишки, например, face, one girl и так далее, можно не убирать. Вот эти вот волосы, а потом, когда уже... Становится, ну, нихрена непонятно откуда. Это, допустим, там стена или человек или еще что-нибудь. Тогда уже можно убирать. Оставив только вот эти вот мастер-пис, бест и прочие писи. Тогда, но ну, это уже на больших разрешениях свыше 4К, наверное. Ладно, поскакали. Нажимаем заветную кнопочку. И я, наверное, открою консольку. Вот canvas-size, image-size, scale-factor. Теперь смотрим, сколько тайлов он нам насчитает. По идее, должен получить 4 тайла плюс швы. А швов у нас тоже получается Да, 4 тайла. SimsFix присутствует. Теперь ждем, пока это срань запустится. О, поскакали. 99 проходов всего. Так, вот видно как раз, что происходит. Следующий тайл. Он швы будет дольше ковырять, чем, собственно, перерисовывать пикчу. Поэтому да, стоковый скрипт он может быть быстрее. Но качество. Тут опять же, щупайте сами, тыкайте сами. Опять же, бывает такой глюк, вот как здесь, видите? Один глаз попал на один тайл, другой глаз на другой. Глаза могут быть разных цветов, это тоже косяк. Хотя с другой стороны, если вы посмотрели код ГЕСа, к примеру, это можно списать, наверное, на гетерохромию, все такое, там приколов тоже много. Опять же, фиксинг швов. Пошел вот таким вот макаром, то есть она взяла очень широко. И вот, к примеру, сравним просто upscale и с фиксом швов. Видно, что что-то есть разное. Лично мне больше нравится вторая, но это опять же чистейший воды вкусовщина. Нажимаем на волшебную кнопочку. Ждем, пока система немножко протупит. И делаем вот так. Вот здесь при ближнем рассмотрении можно будет увидеть все-таки те самые различия. Например, вот сразу видно кружева, немножко по-другому отрисовались. И разрез глаз сразу виден. Чуть по-другому отрисовались волосы. Ну вот по кружевам можно полить, что вот это вот, так скажем, размазня, это после фикса. А вот это дофиксовые. Они более резкие, да. Ну вот. Та самая фишка, о которой я говорил, гитрохромия И вот я не знаю, играет ли так свет и тень и так далее, но вот эта вот линия, мне почему-то кажется, гораздо более выраженной. Пикчер, в которой швы не фикшены. Вот, здесь даже какой-то другой разрез глаз. Опять же, оттенок вот на мой... Субъективный взгляд тоже различается. Один хер. Но здесь как-то разрез поровнее, что ли. Я, конечно, далеко не спец в аниме, просто так гораздо нагляднее. Вот эти вот человеческие референсы. А задний пейзаж, кстати, вообще не изменился практически ни на йоту. Можно, конечно, приколоться и применить другой, либо другой апскейлер. Ладно, сделаем вид, что этой пикчи у нас не было. Оставим одну. Вернемся к сетке. Наверное, для начала я сменю метод фикса швов. И, во-вторых, поменяю апскейлер на валар. Чисто по приколу, чтобы сравнить. Заодно и посмотрим, как быстро он отработает в этот раз. Вот, Half Tile. На один проход меньше, прошу заметить. На один прогон, то есть на один кусок. Швов он будет чинить меньше. Вот опять же тот самый прикол с глазами. Поскольку лицо как раз вот пилится по центру, есть риск, что будет, так скажем, вот эта вот глючная гетерохромия. Но о сравнении апскейлеров мы, наверное, отдельно поговорим позже. Сейчас мне самое главное показать, что вообще у нас может быть по апскейлу непосредственно. Ну, в принципе, в принципе. На последних тайлах, кстати, он заметно ускорился. Вот видно по консоли сначала непосредственно тайла он обработал 1.17 в секунду. Иногда, кстати, бывает переворачивает, а потом уже на швах дал газу и 1.64 прохода в секунду. Проходы имеется в виду вот эти вот, которые он считает, проходы апскейлера. Well done. Так, пошли смотреть. Во-первых, как говорится, выбрать покрасивше. В чем разница? Вот видно как раз вот этот мигающий крест. Во-первых, более ярко выраженный нос. Здесь он вообще какой-то никакой. До фиксинга. Опять вот эта вот оттеночная гетерохромия проявляется. А Дай-ка попробуем вот так. Блин. Не получается то, что я хочу сделать. Особенно бывает заметно швы на волосах. И тут же видно, как вот ESR Gun затемнил по сравнению с тем же Валаром. Но здесь как-то более реалистично, что ли. Вот эта пикча немножко какая-то не такая. Вот чего-то в ней не хватает, на мой взгляд. Вот, а теперь сравниваем. Здесь гораздо больше теней, и как-то более гладкая одежда. Здесь как-то вот все такое более, не знаю, натянутое, что ли. Но с кружевами Валар справился лучше. Это вот мне очевидно, допустим. Но, как говорится, хер бы с ним. Тут у каждого свои вкусы. А вот волосы я с орган, как по мне сделал чуть поинтереснее. Но здесь он высветлил. И да, пейзажик тоже изменился. Там парочка деревьев, вкус появился вот в этой точке. Но это все херня. <coughs> Самое главное сейчас еще один момент. Вот здесь можно переключить, как будут считаться тайлы, то есть по, так скажем, по порядку, начиная от левого верхнего угла и дальше. И дальше получается, ну, грубо говоря, допустим, у нас 4 на 4 тайла, то есть 1, 2, 3, 4, под первым во втором ряду пойдет 5, 6, 7, 8, и дальше вот так. Либо в шахматном порядке, и хер знает, как это работает, говорят, что чуть лучше со швами. Но лично я не проверял, я всегда ставлю линар, и пошло оно все в баню. Так, и теперь ставим просто бандпас, denoise, ширина и падинг. И давайте, наверное, по приколу ремакри заюзаем. Как он с этим справится. Опять же, залипаем в консоль. Вот. Здесь всего 6 проходов о 4 тайлах. То есть банпас самый быстрый метод зафиксить швы. Но опять же, он может своих нарисовать. Вот здесь аккуратно. Есть за ним такая мулька. Сейчас опять же понаблюдаем, что нам ремакры нарисуют. Потому что это как бы от метода фиксинга швов не сильно зависит. И швов у нас получится всего два. Да, банд быстрее, но на больших разрешениях он начинает жутко лажать. Потому что вот как он делает. Вот он. Банд Раз. И сейчас горизонтальный шов. Два. Well done. Пошли смотреть. Так, это после фикса, это до. Ну, прям конкретных таких швицов я не заметил. Вот. До фикса, после фикса. Вот это место мне показалось немножко сратом, И все-таки есть какая-то вот граница перехода. Вот это светотенье. Вот, вот, вот. Видно, как он мигает. Ну и сиськи немножко так. Другому нарисовала. После фикса они как-то натуральнее смотрятся. А, Санычу все про сиськи. Опять же, обрати внимание на горизонталь вот здесь. Видно, что волос как-то не так идет. Вот это как раз тот самый шов. Это оверлап не спас. Вот поэтому я и говорю, и пользуйтесь вот этим Ultimate скриптом. Стоковый может налажать, потому что тайл-оверлап штука хорошая, но требует очень много вычищать после себя. Как раз таки вот этих вот моментов, да. Вроде так, неовооженым глазом незаметно, но что-то, блядь, тут не так. Опять же, ушная раковина. Но с другой стороны, нос лучше получился в версии до фикса. Бандпас самый быстрый вариант, но на разряжениях свыше 8К я его юзать не рекомендую. Есть риск, что тайл шва тупо не влезет в Рам. Я один раз с таким столкнулся, когда экспериментировал, так скажем. Получилась полная жопа, и 20-ти часовой рендер полетел коту под хвост. Может быть, если не забуду, залью. Ссылочку оставлю в описании, эту самую пикчу, которую я в итоге рисовал. Предупреждаю, весит 100 с хером мегабайт, и разрешение у него что-то около 300 мегапикселей. Наверное, все-таки залью. Где скачать непосредственно прескейлеры, апскейлеры и все остальное, я тоже оставлю в описании ссылочки поколдуете. Так, теперь надо выбрать из двух. Наверное, чисто вот беглое сравнение. Я почему-то вижу крест. Может, у меня глаз уже так замылился. Но, с другой стороны, более реалистичные сиськи, это более реалистичные сиськи, поэтому удаляем пикчу до фикса. Так, ну и теперь смотрим. Реал есть орган заточен на аниме. Валар и Ремакри. Ремакри, как по мне, золотая середина. Глаза даже как-то поинтереснее смотрятся. Вот. Этот... ЕС-Рган запорол кружева именно на груди. А вот... Ремакри сделал их вообще божественно. Но на этом пока остановимся. Я потом еще накачаю несколько прескейлеров. И займемся этим поподробнее. Собственно, вот так и работает Upscale Stable Diffusion. В следующей серии, наверное, поговорим про Outpaint. То есть дорисовывания картинки, когда нам надо изменить соотношение сторон, при этом не теряя в деталях. То есть... Или... Или вверх, или вниз. Э, не суть. Ну, грубо говоря, поучимся дорисовывать картинку и будем пилить себе пиздатые пачки анимешных обоев. Засим, наверное, откланиваюсь. Спасибо всем, кто сегодня присутствовал. С вас, как всегда, Лукас, подписка и до свидания. Адьос, братва.